Расскажи скороговорку. Ну давайте. Как у крал украл кораллы, а Клару Каху крал кварнет? Ура. Шалом яблочникам, Apple Finder с нового микрофона. Да, да походу я здесь всегда буду. Буквально вчера компания Apple выпустила iOS 11 Beta 5, и я такой задался вопросом, а можно ли установить эту прошивку меньше чем за минуту, скажем за секунд 30-40. Царский клиент ВКонтакте с возможностью смены тем оформления, паролем, кэшем музыки и офлайном, улучшенный Инстаграм, Ютуб, Торрент, клиенты и еще много других эксклюзивных приложений, которых ты не найдешь в App Store, можно скачать на iShare вит.ком ссылочка в описании. Чтобы установить iOS 11 Beta 5, ты переходишь по ссылочке из описания к этому ролику и ты сразу же попадаешь в мой паблик ВКонтакте. Можешь еще параллельно подписаться на него, это, кстати, тоже бесплатно. Далее на стене ты ищешь прикрепленную запись, где будет ссылка на профиль конфигурации iOS 11 Beta 5. Обязательно открой его в сафарию без этого вообще никак. После этого ты разрешаешь изменить некоторые параметры на своем устройстве, устанавливаешь профиль, перезагружаешь свой девайс. Это так также важно и также нужно. Далее после пробуждения заходишь в настройки основные обновления ПО и дожидаешься загрузки iOS 11 Beta 5 на твой iPhone или iPad. Как видишь, все действительно круто и мы не потратили даже с тобой больше минуты на то, чтобы установить iOS 11 Beta 5. Я то есть говорю по факту. Зашли в группу ВКонтакте, подписались, установили профиль, перезагрузили девайс, зашли в настройки, загружаем. Все, больше ничего не нужно. Надеюсь, что данный ролик тебе понравился и обязательно Советую тебе глянуть обзор iOS 11 Beta 5 Я там рассказал про практически все главные нововведения Никаких мелких и ненужных не затрагивал Поэтому будет интересно глянуть тебе и твоим друзьям Так что вот такая вот история я пойду какие-нибудь еще новые видосики попилю Совсем скоро увидимся До скорого, пока!